Добрый день, друзья! Сегодня оперируем вот такие интересные полипы Возьмем их сейчас на гистологию, посмотрим, все ли здесь доброкачественно хорошо Но это, если вы видите, правая половина носа Вот здесь у нас более проще ситуация, но полипы идут далеко в носоглотку на данном КТ мы видим новообразование правой половины носа, которое выполняет всю правую половину носа с переходом на левую половину носа и воспалительное явление в правой гайморовой пазухе и в правой лобной пазухе. В работе используем шейвер. Эндоскопическое оборудование, эндоскопическая стойка, ну и специфический инструментарий для эндоскопической ринохирургии. У этого пациента планируем выполнить эндоскопическую шеверную полисиносотомию и септопластику с вазотомией. Операция успешно завершена. Вы видите полип, который был удален из правой половины носа. На представленном видео вы видите правую половину носа. Скрытую гайморовую пазуху, из которой были удалены кисты и полипы. Скрытые клетки решетчатого лабиринта. Средняя раковина фиксирована к носовой перегородке, дабы избежать обтурации правой гайморовой пазухи. Проведено прижигание подозрительных участков слизистой. А также проведена дополнительная септопластика и вазотомия данному пациенту. Пациент на следующий день выписан из стационара, тампоны удалены. Пациент задышал, был доволен результатом. Спасибо за внимание.